Доброго времени суток, с вами Катамхали Американский крейсер 10 уровня Дэмойн Карта, так как карта называется, край вулканов Игрок Гтимка Пока что не получается попасть по Петропавловску там? Раз, два, штуки три залпа, наверное, игрок сделал Ну вот, наконец-то прилетает Первый снаряд, 500 единиц урона Врубает Петропавловску леску. Ну, все время действие ки закончилось. Зачем включал, спрашивается. Так просто, чтобы тут на посмотреть. Есть первый пожар. Сразу же противник использует аварийку. В прочности еще вагон, блин. Этот урон почти весь отхиливается. Зачем торопиться, да, когда можно потом после этого получить уже. <смех> несколько пожаров. Но пока здесь демон что-то как-то не пристреляется. Много снарядов летит мимо, но вот наконец. В цель, да еще и с пожаром. Жалко, пока что один только, но Вангуард теперь будет гореть до. Пожалуйста, есть второй пожар, но там уже аварийник скоро у него откатится, так что я думаю, недолго два пожара будет. Крадется, крадется, там за утром Петропавлов. дистанция очень короткая, интересно пойдет вперед, ну скорее всего нет, скорее всего носом он там сейчас будет выкатываться, перестреливаться, он настреливать по союзному пандеру. здесь уже все, нет возможности снаряда перекинуть, ну хотя нет, он там сейчас еще линкор вражеский, Петропавловск дает заднюю. Счет 1-1, минус союзный эсминец. Авианосец уничтожает Кагера. По-моему, союзному фандру здесь пора выходить из боя, так сказать. Я там видел. что-то мало уже слишком прочности. Надо отсвечиваться, уходить и отхиливаться. Что-то у него 20 тысяч всего поджечь Миннесоту Миннесота не стал сразу использовать аварийку Это более опытный, так сказать, линкор его. вот, да, один пожар Ну, конечно, когда у тебя прочности Ты почти полный Один, иногда даже два пожара Можешь терпеть fire так, Сейчас закончится действие РЛСки Но, в принципе, эсминец стреляет Так что в любом случае Светиться. Первый залп и мимо. Есть. Первый уничтоженный противник. Теперь можно, кстати, попробовать и точку захватить так аккуратненько, наползти носом там. Конечно, опасно, но в принципе, можно этого и не делать. Да, я сейчас посмотрел, что две точки под контролем у противника только одна по очкам. Пока что преимущество. Лишний раз лучше не рисковать. Да, рисковать начинаешь тогда, когда уже понимаешь, что терять нечего либо пан, либо пропал. Надо идти вперед или в любом случае команда проиграет. Здесь сейчас будет возможность пострелять еще по тирпицу, у которого очень много прочности. Сразу же первым залпом сразу же пожар. Переходит здесь игрок, кстати, по бронебойке. Надо немножечко дать вперед, дабы отсветиться, спрятаться за островом. Седьмой пожар получается. Чтобы попробовать добрать хипера. Для начала надо как-то от Тирпица еще не выхватить. Дает терпит зал. Прям в борт. Ну, здесь было, конечно... Очень больно. Расслабился немного Демоин, как-то, да? Когда переключился на хипера, забыл что-ли про Не знаю, допустил вот такую вот оплошность, наказали здесь, но ну, могло, конечно, быть и хуже. Можно вообще было с этого залпа уже закончить свою игру. Терпится, удается отправить форт. Еще 3-3. Ну что, опять, опять поджигать Миннесоту. Один раз Миннесота уже горело. полос так и продолжает там около острова. Елозить туда-сюда. По-моему, уж там давно ему стрелять-то Чё ты там делал? Тот момент, когда вспоминаешь про союзный авианосец. Да, ну, п -п прилети, посвети. Я же на карте ищу, думаю, где его самолет? что то никак не найду. Он там не спит случаем союзник-то. не могу на карте найти никакую эскадрилью союзную. Он торпедоносцы вражеские, вижу там. Летят куда-то, сейчас будут пыленкором сбрасывать. А союзный, походу, спит. Наконец-то, дымой додумался на точку наступить. О, а тут, а тут мини Он, наверное, Петропавловск РЛС включает. Но здесь хипер еще кидает с пожаром. Закончил время действия РЛС-ки. Ну, а она, по-моему, там всего 15 секунд работает. Это еще хорошо, что гидроакустики у Петропавловской нет. Я так думаю, скорее всего. Загорел, загорел с Миннесота. Ну что ж, тут союзники так боятся. У вас преимущество на этом фланге. Два линкора там Миннесота убежала. Получается против двух крейсеров. Причем Хиппер там уже вон на соплях живет, выкатывается. А, там еще один линкор. Там еще Вангер. Ну, Хипер, по-моему, отъезжает. Все-таки он выжил, да, у него там тысяч с копейками осталось. Ну, уже даже не 1644. Проблем solved, сэр. Есть. Минус хиппер. Идут, там союзники вперед. Главное борт Петропавловску не подставляйте, да? Он любит линкоры борта пробивать. Особенно ниже себя уровня. Что-то там, по-моему, решили проигрывает эту, эту схватку. Он еще борт Петропавловской, смотрю, подставляет. Там что-то разворачивается. Да выкатись ты носиком, аккуратненько, да... Нет. Сейчас надо бронебойки. Бронебойки, Петропавловский. Вот. Нет, блин, фугасы. Вот, конец. Надо был первым же залпом на бронебойки переходить. Есть одна цитаделька и... Минус Петропавловск. Не успел убежать. Еще точку. Надо бы точку захватить, потому что по точкам уже у противника преимущество. Сразу три контролирует. Хоть пока по очкам команды впереди, но это ненадолго, если все оставить так, как есть. Не долетают снаряды. Есть пожар успел. Успел аварийку сразу же использовать, но следующий зал приносит на Демойну. Пятый уничтоженный. Миннесота там продолжает туда прятаться. Не знаю, от что-ли пытается там играть. Что он там делает? Точку. Надо точку захватить. Но тут даже если даст полный вперед, Демойн не, не должен успеть выскочить. Он тут надеется сейчас от рельефа поиграть, пострелять по Минисоте, наверное. Союзный авианосец так и не вступил в бой. По-прежнему спит. Это, конечно, большой минус сразу для команды, да, когда противник... ...улетает. Да, мало того, что даже не факт, что он там, может, урон наносит хорошо. Но это, опять же, это свет, это разведка. Он здесь уворачивается от залпа Миннесоты, дымает... В принципе, незначительные повреждения получает. Еще и точку удалось захватить. Это тоже немаловажно. Это уже и команда противника уже вперед выходит. Да и по кораблям уже. 4, 4 в 6. Есть. Есть. Пожар на минисоте. Второй пожар. Ну, сейчас, наверное, уже скорее аварийку использовать. Еще два будет терпеть. Потому что на ну, ГД это вроде не должна быть, когда он успел ее потратить. Есть медалька «Стихийное бедствие». Еще минус один союзник на Химах уничтожает Москву. Три в пять. А по очкам уже, конечно, тоже большое преимущество. Чем был занят весь бой союзные сминисты? Точки вообще некоторые эсминцы захватывать не хотят. Хотя это, это, блин, прямая задача. Беги, захватывай точку С. Так, у минисота остается там ну, немного прочности. Надо, надо добивать конца боя остается 4 минуты, шансы на победу все меньше и меньше. О, здесь еще почти с полным запасом прочности Гроссер Курфиорс. К нему лучше не приближаться. <laughs> да, если заточен в ПМК, сколько там, 12,5 километров, надо стараться эту ауру избегать. О, здесь еще и Йосина. Урон, смотрю, уже за 200 тысяч и 6 уничтоженных противников. Да что ж, союзный эсминец, вот сейчас захвати точку С и были бы шансы на победу, но нет, он там крутится, не знаю, чего он испугался авианосца. Сколько у него прочности, интересно, что он так боится. Тем более там рядом линкор, может, прикрыл бы помог. А, ну прочность у него, Сари, там очень мало. Ну, хотя, может, как раз у него прочность так мало после атаки. Сейчас авианосец, скорее всего, его доберет. но ничего не остается, как просто пытаться нанести как можно больше урона, потому что шансов на победу в данной ситуации в принципе нет. Сейчас да, точку Б еще плюсом захватывают. Даже если точку Б не возьмут, все равно шансов особо нет Да, тут благодаря авианосту, который просто находится далеко. И Если что, частенько такое бывает, когда то Бой выигрывается по очкам авианосцам, да, который бывает один остается в команде просто где-то в конце прячется и вот поэтому так важно во время боя не допускать чтобы была огромная разница по очкам надо захватывать точки но это вопрос в первую очередь конечно диспетчеров которых в команде было целых по три штуки но походу во вражеской они просто играли возможно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 Третья команда зависит от